И всем привет! Это новое обновление Playtime Only Voice. Это визуальное обновление и графическое. Я добавил зеркало. Очень плохое зеркало. Оно отражает, но очень плохо, очень ужасно. Если э, отойти, то будет белое. Я добавил такой мини-бассейн, скажем так, с водой. Добавлены были текстуры на вот это сооружение, ну и на бассейн. Добавил я также туман. Если побежать вон туда, можно заметить его. Что-то типа барьера. И я добавил в смену временных суток. То есть солнце движется. Правда, сейчас оно движется медленно, но я сейчас могу показать Сметь кое-какие параметры и оно быстро уже сделать также добавил просто обработку все стало лучше выглядеть фразы сменим число например вот так ой и запускаем. идем видим что солнце двигается Сень идут туда, ну, меняется время суток. Ну, вот такое мини-обновление, скажем так. В следующем обновлении я, скорее всего, добавлю две маленьких механик игроку. И начну заниматься мультиплеером. Вот солнце уже зашло. Становится темно. И свет совсем уключается. Я как раз хочу добавить игроку э, фонарики. Сделать вот стол где-нибудь э, вот тут посередине с фонариками. Чтобы он мог забрать фонарик и светить ночью, ну, чтобы ему было что-то видно. Ну или можно вообще просто добавить освещение. Ну на этом все. Всем пока.